Уважаемые друзья, дорогие выпускники, прежде всего позвольте мне от вашего имени, от имени всех, всех выпускников 2005 года, от имени ваших родителей обратиться со словами благодарности к вашим учителям, к нашим российским учителям, поблагодарить их за то, что они не только передают вам знания предусмотренные школьные программы, а за то, что они воспитывают наших молодых граждан в духе патриотизма, воспитывают людьми порядочными, честными, любящими нашу Родину. Юля, Поверьте мне, что сегодня в быстро меняющемся мире сами учителя очень часто сталкиваются с весьма сложными задачами. И подчас только любовь к школе, к своему делу, позволяет им так блестяще выполнять свой долг. Спасибо, Спасибо. им большое. А теперь, а теперь о главном, о вас, о выпускниках российских школ 2005 года. Вы, конечно, в этом году становитесь старше. Однако с каждой секундой, с каждым годом каждый из нас становится постоянно взрослее. И в этом нет ничего оригинального. Вместе с тем в вашей жизни все-таки наступают качественные изменения. В чем они заключаются? Они заключаются в том, что теперь на ваши плечи все больше и больше будет ответственности возлагаться. Она будет расти в геометрической прогрессии. Сначала, как в эти дни, это ответственность за выбор собственного пути, за выбор своего места в жизни. Затем это ответственность за своих близких, за свою семью, за нашу с вами страну. И я хочу пожелать вам, чтобы всегда... Где бы и чем бы вы ни занимались, вы всегда были на уровне этой ответственности. Вы всегда были людьми компетентными. Страна наша, современная, сегодняшняя Россия, дает для этого все возможности. Я желаю вам успеха. Государство, конечно... Государство должно быть всегда, конечно, рядом со своими гражданами, всегда поддерживать и помогать им, и, конечно, прежде всего молодым людям, тем, которые вступают только в самостоятельную жизнь. В этой связи. Кстати, полагаю, возможным даже внести изменения в действующее законодательство об образовании с тем, чтобы в нашем законе об образовании такие понятия, как «общее образование» и так называемое «полное среднее» были идентичными понятиями, с тем, чтобы именно оно, «общее среднее образование», было и обязательным, и бесплатным. И если вы меня поддержите... И если вы меня поддержите, как люди, которые уже прошли этот этап, то обещаю вам, что в самое ближайшее время сформулирую соответствующее поручения и правительству, и обращению в Государственную Думу. Поддержите! Спасибо вам большое. А я еще раз поздравляю вас с окончанием школы. Будьте счастливы!